Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас очередные ваши посылки. Отправляем почтой России. Едут у нас и реверс-редукторы, трансмиссии, различные пошивные аксессуары. На данный момент стоимость уточняйте в личных сообщениях группы. А Стоимость комплектующих увеличилась, но еще терпимо. Заказывайте наш сайт буксклаб.ру либо группа ВКонтакте «Мотобуксировщики. Железная собака».